Всем привет! Мы продолжаем знакомить Вас с панелями Орак Декор. И тема сегодняшнего видео – это панели из коллекции Новая Классика. Их 4 штуки и они входят в семейство Атуар. Две панели рамы W120 и W121 и две 3D панели W122 и W123, которые можно использовать как вставки в раму, так и самостоятельно. Размер панели рам 50 на 50 см и метр 50 на 50 см. В маленькую раму помещается одна панель вставку, а в большую 4 Панели рамы очень простым монтажем. Все, что вам нужно, это просто ровная поверхность. Рамы и вставки клеятся на обычный монтажный клей Орок декор такой синенький. Так как фигурные торцы рам соприкасаются и образуют труднодоступные места, лучше окрасить панели перед поклейкой хотя бы на один слой. Как я уже говорила, панели рамы имеют два стандартных размера. Но что делать, если размер вашей экспозиции является некратным размером панелей? Или вам хочется подсветку, как на нашей стене? Для этого компания Урак Декор придумала два профиля С324 и П4025 с гибким аналогом. Форма этих профилей абсолютно такая же, как и на рамах. Благодаря такой комбинации панели рамы можно доращивать, продолжить на криволинейной поверхности или встроить в них светодиодную ленту. Спрашивайте панели Атуар в интерьерных салонах вашего города.